Срочная продажа в жилом комплексе Талисман внизу Бытхи Всем привет! Брр, в Сочи резко похолодало, сейчас всего лишь плюс 7 Извиняюсь, что снимаю вечернее время, но потому что днем его не хватает А многие из вас хотят получить информацию как можно скорее Итак, в сегодняшнем обзоре Срочная продажа в жилом комплексе Талисман внизу Бытхе. Это как бы общая территория с пансионатом. И вот так выглядит жилой комплекс Талисман внизу Бытхе. Пока я ожидаю продавца. Давайте покажу вам территорию. Какие большие, красивые пальмы. Справа это и есть пансионат это парковка, она пансионата, не рассчитывать нельзя. Ну, если только взять в аренду. Такая небольшая детская площадка. но ну, талисман красавчик. всегда нравился, только не так часто. Тут продаются квартиры. Как вам качество съемки? Вечернее время. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь вот есть фонтан. Не знаю, в какое время работает, какой нет. Лавочки. Освещение. Хорошее окружение. Территория, само собой, закрытая. Видеонаблюдение, охрана. Есть подземный паркинг на продажу не знаю есть или нет но в аренду скорее всего имеется а в талисмании квартир то совсем немного если не ошибаюсь 30 или 32 это один вход в подъезд есть еще и такой сейчас покажу вот второй вход в подъезд здесь парковка для великов а это парковка для тех, у кого нет возможности купить ее или снять в аренду. Заходим, пожалуйста. Ну, чтобы вы понимали, живой комплекс «Талисман» – это бизнес-класс. Вот, смотрите, прям лист специально для меня открылся, да? Вот. Как-то так. Итак, заходим в квартиру площадь прямо около 90 метров такая прихожая правильной формы здесь ну понятно Купе. высокие потолки статус квартира для всех кто не знает совмещенный санузел ванна есть биде Все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. А это полноценная двушка, то есть две спальни, есть вид на море, сейчас покажу. То есть две спальни плюс кухня-гостиная. Есть балкон, если быть точнее, их два. Видно море, но сейчас его, к сожалению, не видно. А вообще видно. Так. Ну, все так неплохо. Здесь еще шкафы. Не буду их открывать. Далее. Вторая спальня. Два окна. Ну, тоже хороший вид, само собой. кондиционеры И вот она кухня, совмещенная с гостиной. Модные потолки. Есть посудомоечная машина, газовая плита. Холодильник открывать не буду. Окна панорамные. И классно то, что пенсионат рядом, оттуда можно заказывать еду с ресторана, и вам прям, вы сюда с доставочкой-то и привезут вот такой балкон. Класс. Чуть совсем не забыл озвучить стоимость, еще мы не будем скромны. Доль, скажи всем привет, ну скажи всем привет. Мы попросим вас поставить лайк за наше старания, подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. Мы посоветуем вас поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. И порекомендую вам подписаться в инстаграм там очень много вторичек. В общем, стоимость квартиры в жилом комплексе Талисман 16 миллионов, причем с разумным торгом. Я готов ответить на все вопросы по телефону, который появится на ваших экранах. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. И недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.